возможность человеку высыпаться. Второе. Не используйте громкие звуки допоздна. Третье. Постарайтесь сделать так, чтобы не было у него телефона в тот момент, когда он засыпает. Четвертое, отключите на время в своей квартире Wi-Fi. Пусть Wi-Fi на время в вашей квартире не будет, пусть человек успокоится. Возможно, он уже находится в том возрасте, когда его социальная позиция и бессилие социальная разочаровывает, а ему, ему хочется что-либо изменить, и он считает, что информация, которую он получает через интернет, может помочь ему что-либо изменить в этом мире, наивно при этом, полагая, что его Слово и его желание что-то изменить, может как-то изменить в этом мире хоть что-то. Но тем не менее, не будем забирать у него вот такую его индивидуальную правду, но будем сохранять его психику от вот такого тлетворного влияния информационного, системного влияния информационного.